Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы находитесь на канале FIXPLAY, и сегодня мы поговорим о линии фронта. Как же взять генерала в линии фронта? Заранее, приятного вам просмотра. Погнали! В связи с началом нового сезона линии фронта, я подскажу вам, как быстрее получить звание генерала. В первую очередь, материал будет полезен новичкам, но возможно и опытные игроки смогут для себя что-то подчеркнуть, и поделиться идеями в комментариях. Начнем с азов. Выбор техники. Разумеется, если речь идет о прем-танках, то у многих выбор ограничен и приходится играть тем, что есть. Если есть стремление ускорить результат, то можно и прокачать подходящие танки. В первую очередь желательно при себе иметь один легкий танк, потому что быстрые и подвижные машины рулят в этом режиме. Это самый огромный плюс. За передачу разведданных дают больше всего опыта. Также хорошо заходят подвижные СТ с хорошим вооружением. Тяжелые танки актуальны преимущественно. На защите, захвате точек. пт здесь не всегда могут спрятаться, большинство из них картонные или медленные. Поэтому подходят только для набивания урона, но опыта из-за дамаг дают меньше. Поэтому в первую очередь подбирайте технику, на которой сможете качественно отыграть игру. Мы подготовили две статьи о том, какие танки лучше для линии фронта, это как прокачиваемые и премиумная техника. Кстати, если вы хотите параллельно пофармить и просто не иметь больших расходов, рекомендую остановить свой выбор на трех машинах. Это обусловлено тем, что деньги за ремонт снимаются только один раз, к расходникам это тоже относится. Поэтому эффектнее чередовать три танка, чем использовать 5, 6, 7 и так далее разных. Что можно сказать по оборудованию? В плане сборок оборудования стоит отдать предпочтение радиуса обзора. Поэтому рекомендуем к установке просветленную оптику, чтобы наносить урон по своему засвету или передавать разведданные союзникам. Из расходников можно ставить национальное блюдо, которое добавляет 10% к навыкам экипажа. Если в приоритете у вас скорость получения фронтового опыта, а не фарм серебра. Играя с премиум аккаунтом, можно даже в посредственных боях вывозить по 150, 200, 250 тысяч кредитов. Поэтому поставив на свою тройку по одному улучшенному расходнику, в минус вы не уйдете. Самое главное, на мой взгляд, это боевые резервы. Думаю, начать стоит с изучения диверсионного отряда. Это пассивный навык, активируется в начале боя. Именно его необходимо ставить на каждый танк, и в основном для ЛТ. Что же он делает? Он ускоряет время починки и время восстановления зоны обслуживания. Поэтому чаще чинимся, то есть дольше живем. Соответственно, больше шансов принести пользу и заработать посредственный опыт. Второе. Дает преимущество при защите и захвате зоны, так как за защиту зоны и захват зоны дает больше очков. Далее для активной игры прокачиваем дымовую завесу и ставим вторым умением, особенно это лучше будет для СТ, поможет на захвате базы, повысит выживаемость и добавит опыта за эффектные действия союзников. По тому же принципу выбираем воодушевление, которое даст бонус к навыкам экипажа, игрока и союзников, В зависимости от прокачки. Каждое Уровень прокачки дает свои какие-то секунды. Для пт и артиллерии, которые нацелены на нанесение урона, подойдет арт чтобы снимать захват или наносить существенный урон в тяжело бронированной техники. Но урон может не всегда пройти. В то же время авиаудар только для САУ против картонных танков. Самолет-разведчик также можно применить на САУ, чтобы давать засвет самому себе. Даже у самого неопытного танкиста должна быть тактика в бою. Куда же мы без тактики? Теперь перейдем непосредственно к ключевым советам. Первый. Самый простой способ нанесения урона. Но за него, как я уже говорил ранее, дают меньше всего опыта. Но наиболее ощутимы прирост опыта рядом с контролируемыми точками, в том числе зонами ремонта. Играя на С или ЛТ с диверсионным отрядом, в начале боя попробуйте ворваться на захват. Если соперники долго расчехлялись, то у вас есть огромный шанс быстро взять зону и повысить сразу же себе звание. Но если видите, что союзники не спешат вам на помощь, а враги близко, то лучше отступить. Потеря очков прочности не страшна. Скорость позволит быстро добраться до зоны восстановления. Воодушевление и дымовая завеса отчасти равноснаечные умения. Стоит лишь разницы, что первое больше подходит, когда нужно влить много урона. Все же актуальнее для защищающейся стороны. А второе даст ощутимое преимущество во время захвата. Четвертое. Сбивая захват, вы получаете опыт за очки защиты базы. При этом больше опыта дают, если добить шотных противников, чем просто наносить одноразовый урон. Пятое. Иногда ради защиты можно пожертвовать танком. Если у вас ЛТ, то можно поджаться под небольшие скалы. На тяже можно заморозить захват базы. Если продержаться хотя бы 20 секунд, то даже после уничтожения можно поднять пару званий. Шестое. Главное не победа, а участие. Всем это известно. Чем дольше длится бой, тем больше времени заслужить высокое звание. Поэтому, играя в защите ближе к истечению времени, отдавайте врагу зоны. При защите класса САУ может быть очень эффективен. Особенно если попасть сплэшем в скопление захватчиков. Если при этом еще использовать боевые резервы. Как мы уже поняли, что идеальной формулы получения генерала нет. Чтобы достичь звания генерала, нужно тщательно подготовиться к бою. Зная карту, зная основные механики, зная какие резервы на какой танк лучше установить, какое оборудование нужно для этого. Также много зависит как от команды союзников, так и от противников, как они себя могут повести. Потому что некоторые союзники, как я уже видел, просто кидали фланг и уезжали на другой, который им понадобится. Поэтому все советы нужно анализировать в зависимости от ситуации боя. Но всегда быть готовым, чтобы противостоять противнику. А на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать куча комментариев. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Всем спасибо, всем пока-пока.